Жительница улицы Челюскина, 2, Ленбергер Ольга Михайловна, пенсионерка. Так, живем мы здесь 25 лет. Такого не было. Какой настал сейчас бардак? Какой бардак? Это страшно. Это, это очень страшно. К нам не проехать, ни поводу не съездить. Люди мучаются. Люди мучаются. А долги у нас идут. А долги у нас растут. Долги растут за мусор. Какой мусор они отсюда тоже могут забрать? Как они смогут выехать отсюда? Как они смогут проехать? Это ужасно. Трактор был, полторы недели назад был трактор. Он застрял на Омской улице. Он застрял. Приехала какая-то машина грузовая, и она его вытолк, это подцепила этот трактор. И выехал он, и все, и уехал. Он сюда проехал, вот сюда нагреб чуть-чуть, и, и вот так вот глянул и уехал. Они перепираются ЖКХ, мы звоним в домоуправление, в, это, в благоустройство когда, они отвечают, вот эта Челюскина принадлежит железной дороге, якобы улица, угу. якобы принадлежит железной дороге, но это вранье, потому что всегда благоустройство чистило ее. Вот там начало прочищено, здесь как будто так и должно быть. Для чего это, для кого это делается, куда все... На... Мы же платим, мы же платим, мы же платим за машину, платим, дорожные мы платим, все платим. А где справедливость? Добились Ларек. Можете посмотреть Ларек тоже. Здесь не одна проблема, здесь много проблем. Мы все подписывались. На воду подписывались, на Ларек подписывались. Вот эти три семьи мы вот следующие соседы, и дальше семья. Семья с четырьмя детьми выехала, сдали дом и уехали куда-то жить. Потому что невозможно. По линии, мужик по линии, 7-8 фляг воды везет по линии. Потому что негде проехать. Негде. Возили вот так вот воду. Потому что вот стоп, Вы видите? Залезла в интернет, говорит, у вас долги. Я говорю, какие долги? Она говорит, по, по мусору. Откуда? Какие долги? Кто нам? Кто к нам? Кто заключал договора? Как энергосбыт? Они приходят к нам, заключают договор. Все, мы расписались, и вот мы платим. А это никто ничего не заключал. Никаких договоров не было по улице. Я вот у всех спрашиваю, никто ничего не знает. Здесь где проехать тоже? Вот и мусор. Какие долги никак никто ничего не заключал. Хотя вот на соседней улице, там, на Омской, мужчина, ну мой муж подходил, спрашивал у него. В этот раз его когда везли, они встретились там, кое-как выехали. Говорит, я говорит, пошел тоже. Они платят мусор якобы где-то он ходил заключил договор этот это самое суть то в чем что он говорит а к нам никто не приезжает тоже никто не приезжает потому что не проехать вот еще за одним вот и все здесь в кучу все в кучу делается не проехать не пройти а долги растут за что где кому непонятно